Добрый вечер, меня зовут Виктор, 37 лет, из Москвы, живу и работаю в Юго-Восточной Азии. Последние 8 лет на Бали, в основном, в Индонезии. Несколько бизнесов от онлайн-игр до строительства и управления недвижимостью, в частности, виллами и небольшими отелями на Бали. До знакомства с Максимом все мои инвестиции заключались в, в реинвестировании средств в собственные бизнесы и недвижимость. Знания биржевой торговли были чисто теоретическими. После прочтения книги ⁇ Деньги мастера игры ⁇ Тони Робинс... Уходило желание получить больше знаний в области финансовой грамотности, именно что касается в разрезе богатства семьи. Стал искать профессионала, ментора в этой области. И вот на встрече клуба «Тони Робинса» как раз в Москве познакомился с Максимом Петровым. Кроме большого опыта в сфере инвестиций управления капиталом, очень отозвалось а, мировоззрение Максима в области жизненных ценностей, а, что для меня очень важно. А после нескольких рекомендаций знакомых а, принял решение пройти начальные программы Max Capital. А, после прохождения первых курсов я подписался на платиновое членство, и могу с радостью, в общем-то, заявить, что все мои ожидания оправдались в полном объеме. Могу порекомендовать Максима и компанию Max Capital всем, кто хочет поднять свою финансовую грамотность. Спасибо.